Вторая индустрия, в которой мы работаем, это многоуровневый маркетинг. То есть на сегодняшний день товарообороты большинства вместе взятых на легальных сетевых компаний составляют больше, чем 200 миллиардов долларов. То есть Это товарооборот годовой компании, которая работает в этой области. То есть если вы приходите в эту область, то вы приходите уже в область, в которой огромные товарообороты, и она уже имеет свои законы, правила и как бы, поведение да, на этом рынке. Вот. Значит, что касается э, возможностей, с которыми мы работаем. Смотрите, если мы с вами начнем заниматься бизнесом, который, например, производит э, наружную рекламу. Вот вы делаете баннеры, и человек устанавливает какие-то, например, наклейки на там, свои витрины, или он, например, делает какие-то баннеры, наклейки на машины или что-то еще. Да. Сколько раз вы зарабатываете с одного клиента? В основном один. Если только клиент постоянно не требует какую-то новую рекламу, в основном вы продаете рекламу одному клиенту один раз. Если вы, например, изготавливаете кованые перила, сколько денег вы зарабатываете с одного клиента? Если вы разрабатываете, например, какие-то индивидуальные пошив обуви, Сколько раз вы зарабатываете с одного клиента, понимаете, да, то есть к чему я клоню? То есть есть продукты расходуемые, есть продукты, которые нерасходуемые, которые очень медленно расходуемые. И именно поэтому компании Epson, компании там, Xerox, да, которые продают вроде бы принтеры, они, тем не менее, продают все-таки нам расходники. Так вот, очень важная сейчас как бы фишка залезть на рынок расходуемых продуктов, которые нужны человеку каждый месяц.